Ребят. Так, сейчас только прошу прощения. Ладно, эта песня тоже известная, а пока. Эта песня как раз в наступающей годовщине. Бой гремел в окрестностях Кабула Ночь степила вспышками огня Не сломала нас и не согнула видно, люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам не братишка автомат четкие команды и приказания И в кармане парочка гранат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 Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На костре в дыму трещали ветки В котелке варился крепкий чай Ты пришел, усталый, из разведки Много пил и столько же молчал Синими замерзшими руками Протирал вспотевший автомат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 Что в часы свободные ходим под уканом, Базарнее Кабула я не видел городов. Что в часы свободные бродим под уканом, Базарнее Кабула я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе, Что всегда с оружием в город я хожу, Что бронежилеты среди нас в почете. О ночных дежурствах Тебе я не скажу Что бронежилеты Среди нас в почете О ночных дежурствах Тебе я не скажу Не скажу тебе я О шинтанской пыли Тряски в БТРах горных кишлаках Что во время рейдов В переделках были и ложились пули рядом в двух шагах Что во время рейда в переделках были И ложились пули рядом в двух шагах Не скажу тебе я, как мы потеряли Лучших из товарищей в этой стороне. Зря своей судьбе они жизни доверяли И лежать остались на стальной броне Зря своей судьбе они Жизни доверяли И лежать остались На стальной броне. И еще скажу тебе, Ангел мой хранитель, Что во всех походах Ты была со мной Тысячью невидимых связанным нитей. Я тебе обязан Тем, что я живой. Тысячью невидимых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 в вершине нашу спину Кепляет зайцем горная река И водомет наш по и надежда Бурлит в бойницах мутная вода Но мы ползем уверенно, как прежде Бурлит в бойницах мутная вода Но мы ползем уверенно, как прежде Опасный склон завыли тормоза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 и в цель помчались, как на ипподроме, И снялись мухи огненной стрелой, И в цель помчались, как на ипдодроме, Распахнут люк, слепит нас синевой, В припадке содрогнулись автоматы, и, как всегда, с холодной головой, Пошли вперед, Дзержинского солдата. И, как всегда, с холодной головой Пошли вперед Дзержинского солдаты Папаша Бог Застыл на небесах Вот мне непоседы Что мне с вами делать Пошлю им след Удачу в паруса пусть будет жизнь Награды им за смелость Пошлю им след Удачи в паруса Пусть будет жизнь Награды им за смелость Куда бы нас с тобой не занесло Мы пронесем по жизни как награду Мы живых, нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду Мы живых, нам значит повезло Папаша Бог дежурный по каскаду Спасибо. Дом родной, лес о чем-то о своем мечтает, серая кукушка за рекой, сколько лет осталось, не считает, серая кукушка за рекой.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 Прошу прощения. Это не грипп, не беспокойтесь. Не надо надевать намурники, я, я стерилен. Так. Так, что-то... Ну повеселее. Но слова есть, но, наверное, все уже знают, чего не было обозна... давно нужно, что не было Как у нас уедет чиквародак среди женщин шумы кавародак из Кабула? К нам пришел отряд под названием Кодовым Каскад Каскадеров. Я пошла смотреть и стояла с крышей за мечей. Друг лежу. Идет ко мне один, синие глазы, молодой блондин. Лай лай лай лай ла ла ла лай, лай лай лай лай ла ла ла лай, лай, лай. Друг гляжу, идет ко мне один, синие глазы, молодой блондин. Как взглянула, я на шуравин, так в душе запели соловьи. Позабыла стыд и шриад Говорю, пойдем со мной, солдат Пусть ты не обрезанный кафир Только для тебя устрою пир Спать с собою рядом положу И сниму не только поранжу, Но глядит Начально, шурави, ты меня, красотка, не зови, наш начальник, грозный машавер, заставляет спать нас в БТР, глупый, неразумный, шурави ты минуты радости лови, знаю я, в горах сидит душман, на тебя он точит ятаган, шурови смеется, не пугай. Всех душманов мы отправим в рай На земле афганский будет мир Вот тогда мы и устроим пир Пролетели дни, да как листопад И ушел в Кабул отряд каскад А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий глаза и шуравей? Лай-лай-лай-лай, ла ла ла, ла Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай, а я жду, сгораю от любви. Где ж ты, синий, глазый шуровик. Мало написано, ну, два слова буквально, танкиста, о танкистах в Афганистане, а на блокпостах у меня друг который был ну, офицером на блок блокпосты, который стал высоко в горах. Говорит, выхожу, утром зубы чистить стою, а подо мной орлы а мной... И вокруг танка и пять человек. Так что вот эта песня, она очень точная того, что происходило. И знаю, видел я несколько, видел знаков там, где погибли танки, где остовы. Танк это даже в те времена все равно. Это братская могила, по сути. Так что пропадает весь экипаж редко, ну как и было, так и всегда. Но зато самый сплоченный это экипаж машины боевой. А эта песня Мишки Михайловой, знаете, он ее пел, но я тоже спою ее, потому что задача не, не, не себя как показать, а напомнить там обо всех, кто был в Афганистане, чего-то. Здесь «Дорожный знак», называется «Дорожный знак».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 не для этой только дорожки, для дорог стоит он для всех. Мир да боли мил, спозаранку помолился, будь я крещен. В нем нельзя кататься на танках, танком в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, танком в нем проезд запрещен. Человек, который давно ушел, к сожалению, из жизни, полковник, преподаватель высшей танковой школы в Ташкенте, звали его Ян Ицкевич. Он написал несколько песен замечательно. Сам он не был в Афганистане, но он готовил туда танкистов. Так что, в общем, это, это вообще об Афганистане. Не о танках, которые были у него, предмет любви великой всех выпускников, а об Афганской войне. Пустыня, пустыня, пустыня. Куда только ты не гляди Где соль белым и не остынет На знойной песчаной груди Где соль белым и не остынет На знойной песчаной груди Здесь в небе в высоком не тучки Лишь тени парящих орлов Колючки, колючки, колючки Дагулкая песня ветров, колючки, колючки, колючки. Дагулкая песня ветров. В песках обитают вораны и шустрые змеи снуют. Барханы, барханы, барханы, как вдальку уходящий верблюд. Барханы, барханы. Как удаль уходящий верблюд. И пусть мы от жара потеем, Коль лето землей, длиною здесь в год. Браток, подтяни портупею И верь, что замена придет. Браток, подними, обними, подтяни портупею И верь, что замена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 И погибшие наши ребята Что всегда будут жить среди нас Останутся в памяти нашей Запыленные батальоны И погибшие наши ребята Что всегда будут жить среди нас Первый тост за ушедших в вечность Пусть же будет земля его пухом Мы запомним их всех живыми Словом помянем мы их. То второй за удачу и смелость, За ребят наших сильным духом, Чтобы остались душой молодыми, И друзей не бросали своих. То второй за удачу и смелость, За ребят наших сильных духом, Чтобы остались душой молодыми, И друзей не бросали своих. Суровой земле афганской Под чужим неласковым небом Родилась наша крепкая дружба Что в бою выручала не раз За нее третий тост подымем И поделимся солью и хлебом Мы же вечную будет та дружба Здесь с тобою связавшая нас За нее третий тост подымем Поделимся солью и хлебом, Пусть вечно будет та дружба, Здесь навеки связавшая нас. Так, список кончился, так что пойдем без списка дальше. песня того же, того же Карася, там довольно да, нас знакомые родные, вот, кто в УИМПИЛе служил, наши преподаватели, учителя воевали вместе с нами, сейчас никого почти нет на свет, но там будут звучать имена Нищев, значит, э, и Быстряков, это линейки данной личности разведки, диверсионной разведки, и преподаватели, и командиры боевые, значит. К сожалению, они на войне, они... Боярина Фоми погиб в Афганистане при штурме дворца Амина начальник объекта. Остальные просто относительно недавно, но ушли из жизни. А Карась написал такую песню, когда все были еще живы. Я по свету немало хаживал, Под Кабулом в землянках я жил. На Баграме десант высаживал,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 Самых славных твоих сынов Без салюта нахмурив лица Их проводит родная братва Кем ты будешь потом гордиться Золотая моя Москва Кем ты будешь потом гордиться Золотая моя Москва А пока что с друзьями вместе Вспоминаем кишлак чаквардак и твою лебединую песню, ту, что спел ты в огне, а так днем и ночью в пургу и жарищу беспощадно громил ты врагов, как учил нас полковник нищих, как советовал быстряков, как учил нас полковник нищих, как советовал. Быстряков. Я люблю подмосковные рощи Те, что стали родными для нас Я люблю твою красную площадь Балашиху и бычий глаз Снова вижу родные лица Мы готовы славянам, всем славянам помочь Вот появиться и быстро смыться, Потемней удалась бы ночь Появиться и быстро смыться, По темной удалась моя ночь. Такое более веселое выступление.